Друзья, всем привет! Вы на канале Фишинг НК. И сегодня мы открываем сезон зимнего спиннинга. На улице зима, минус 15. Будем ловить щуку. Приехали на реку Томи, город Новокузнецк. Смотрите, ставим лайки, подписываемся на канал и ждем от меня большой рыбы. Друзья, ну все, собрался. Сегодня мой зимний комплект у меня. Это графит лидер Сильверада. Страдик 2,500. 4 плюс. Шнур 0,6. И вот первый приманчик, которую поставлю, это Джуки Шейкер в размере 2,5 дюйма от Паки Джон. В таком сиреневом цвете. И груз 9 грамм. Так, все, спускаемся. тропы здесь уже натопканы. Рыбаков много здесь бывает любите их зимних спиннингов с каждым годом все больше и больше их становится а рыбы все меньше и меньше все топтались и истоптались свежие следы водичка чистая спокойная ветра нет так приятно ловить и посмотрим прям на яме, что творится Здесь присутствуют хорошие окуни, нередкость, грамм по 600, по 800, щука, да, от килограмма и выше. Конечно, шурагайки много, Где-то клюет. В последнее время что-то здесь вообще стало глухо. Красота такая. Первый заброс и ноль каких-то движений. Ребята, яма не принесла мне никакого успеха, ни одной поклевочки. Сейчас будем переезжать на другое место и надеяться... Поимки крупной рыбы. Уже как всегда, уже хотя бы какую-нибудь рыбку поймать. Не руку. Друзья, вот я подъехал на канал. Вот еду по такому мосту. Самодельному. Ребята, последний шанс. Последний шанс нам выловить хоть что-то. Неохота делать видео. Нигде без... Без рыбы. Снега да еще мало нападало. Народу, конечно, здесь вообще просто, просто все утоптано тропами. Ребята, сейчас был очень хороший удар. Я думаю, то на камере это было видно. Ребята, что-то села. Сука. Хорошая. Наконец-то я долго его мучил. Вот и все, пусть плывет. Опять свеча, опять это место и опять эта щука.